Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, и как обычно по пятницам у нас в гостях адвокат, юрист Юлия Вербицкая. Здравствуйте, Юлия! Добрый день! Ну, я хочу сказать, что у нас выходит на финишную прямую наша акция по названиям. Вот я хочу огласить четырех финалистов. Первое название – это «Игра по правилам и без», вторая – «Юстиция по пятницам», Третье – справедливость восторжествует. И четвертое – это правовой иллюзион. И я попрошу наших э, уважаемых зрителей проголосовать э, включительно до следующего четверга, до вечера. И э, победитель э, получит приз от э, Юлии Вербицкой. Я сам не знаю, что это такое. Она обязательно расскажет, может, даже покажет. В общем, интрига э, подвешивается. И еще, э, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за... Э, ну, куча некрасиво говорит, за огромное количество комментариев по поводу предыдущего видео, касающегося Влада Бахова. Мы получили больше тысячи комментариев для нашего канала. Это просто сенсация. И я хочу сказать, что 99% были э, отрицательные. Но э, меня это не очень удивляет, потому что в основном, э, когда комментируют, почему-то пишут э, э, негативные отзывы. И э, даже кто-то себе позволил назвать нашу гостю, адвокатом дьявола, но думаю, ей не привыкать, это такое же, наверное, дежурное обзывательство, или, как сказать, какое-то, я думаю, оно с юмором относится, но э, просто это говорит о том, что тема настолько э, не, м, актуальна и настолько задела людей, что они э, готовы э, с пеной у рта доказывать свою точку зрения. Но пока еще не вышла программа Малахова, я думаю, мы не будем к этой теме э, сегодня возвращаться, а мы поговорим немножко о другом. Вот я знаю, что э, большой резонанс получила история, История с кражей документа с автографом э, самого Петра Первого. Что там такое произошло? Расскажите, я весь в нетерпении. С удовольствием расскажу, но как бы сделаю буквально шаг э, так, не назад, а в сторону. А, дело в том, что мы радуемся действительно всем комментариям и даже отрицательным. Почему? Под ударом в разные жизненные ситуации, в том числе несправедливо обвиненно, может оказаться каждый. И принцип работы нашего адвокатского агентства и меня лично, мы, если мы берем дело, мы никогда не отказываемся, то есть мы своих доверителей защищаем абсолютно до конца, поэтому желающих к нам попасть немало. Мы сейчас находимся на той стадии, когда не все дела берем в производство, но берем только те, где считаем, что справедливость требует восстановления, и поэтому, конечно, мне очень отрадный и при... Приятно, что нам предлагают варианты названия, эти все а, варианты близки для меня». Но, конечно же, конечно же, я расскажу вам сейчас а, сенсационную абсолютно а, новость. А, действительно, на прошлой неделе было подано а, в одно из управлений внутренних дел заявление а, о проведении проверки. Причем заявителем был не просто а представитель главного государственного военного архива Российской Федерации. И а, суть заявления была в том, что в тот момент, когда архивариусы а, работали в штатном режиме, изучали книги, вдруг поступил информация, что на одном из американских аукционов появился оригинальный документ с подписью Петра Великого. И э, из описания и фотографии этого документа совершенно следовало, что это как раз документ, который оригинал которого должен находиться в этом архиве. Я напомню, главном военном государственном архиве Российской Федерации. Конечно же, началась внутренняя проверка, в ходе которой было установлено, что э, в архиве документ подложный, причем выполнены очень интересно, с великим чанием и подшит к нарощенному корешку, а у архивариусов есть такой специальный термин, не позднее, чем 1952 год. Скандал, конечно, разгорелся страшно, чудовищный. Были направлены уведомления о аукционе. Аукцион второго ряда, это не Кристис и не Сотбис. Документ, естественно, Тут же был снят с торгов, потому что, ну вы сами понимаете, эта ценность, она бесценна, потому что она краденая. Нет цены, ты никогда ее не продашь официально, потому и э, торги были такие получастные, потому что и Кристис, и Сотбис, и другие крупные аукционные дома не всегда проверяют источники, или почти всегда проверяют источники поступления подобных документов. Так что э, теперь в некрасивой ситуации все без исключения. Архив, который проводит э, свою расследование, но ну, мы понимаем 52 год тот кто это сделал они уже умерли скорее всего давным-давно но знаете что интересно что это не первое дело, которое выявляет подделки, выполненные а, в музеях в 60-е годы. А, есть вторая тема, очень резонансная, и умница Сергей Сазонов, а, сотрудник музея Ростовский Кремль, а, давал пресс-конференцию, объяснял, а, подделывали все, подделывали книги, подделывали авангард первой волны в тот момент, когда казалось, он не очень дорого стоит. Оставляли подделки в музее, оригиналы вывозили, и два оригинала из ростовского музея, один в Нью-Йорке, Малевич, а второй Попова в Салониках. Поэтому, конечно, тем, кто не является сам экспертом, да и экспертам надо очень внимательно смотреть, что они покупают, потому что даже подлинная вещь, как, например, указ с оригинальной подписи Петра, купленная с правильным заключением, может для своего владельца повлечь только проблемы потому что естественно будут направлены Запросы и будет предложено дать пояснение, откуда, как, когда, каким образом этот документ появился. Вот так. Будьте очень аккуратны, особенно с такими ценностями первого уровня, которые попадают вам в руки, они могут быть опасны для вас. Вот Хорошо, очень интересная история. теперь мы перейдем ко второй теме. Она мы с вами уже ее обсуждали по-моему несколько раз. Это Та хорошая, нехорошая квартира Александра Числова. Я знаю, что в этом деле поставлена жирная точка. Расскажите, чем закончилось это дело? Громкое. Наверное, буквально недавно на сайте Московского городского суда появилось определение, которое мы давно ждали. Это определение прекращает производство по апелляционной жалобе и подтверждает, что решение первой инстанции вступило в законную силу. Я напомню, что это также очень резонансное дело и дело, имеющее аналогии с делом Влада Бахова. У Александра Числова, которого называли королем эпизодов, была любимая... Племянница, которая там какое-то время поживала с ним, он ее дочка называла. Они все время были ну, насколько возможно естественно в правильном, в родственном хорошем смысле близки. И когда болел, он очень тяжело. У него был ряд тяжелых диагнозов, которые он хотел конфиденциальность которых и тайну которых он хотел сохранить. Как бы, ну, к сожалению, обстоятельства его смерти, они были ужасны, мучительны. И, как это обычно бывает, толпа после пары-тройки выступлений не очень удачных Светланы, которая стала нашей доверительницей, это та самая племянница, начала обвинять ее буквально в том, что это она негодяйка, что она довела своего дядю до такого состояния. Хотя, я напомню, что там была совокупность очень тяжелых диагнозов, и а, был подан иск против Светланы. Иск этот был инициирован родным Светиным братом, который живет в другом городе, и которому очень хотелось квартиру в Москве. И сцом выступила формальным мама Александра Числова, которая судилась, получается, против своей родной внучки. И несмотря на то, что мы в памяти об актере неоднократно предлагали женщине и жилье, и содержание, она, видимо, пользуясь советами своих не очень советчиков удачных, она всего от всего этого отказалась. В результате дело проиграли, потому что у них не было никакой правовой позиции. Напомню, что Числов продал перед смертью Светлане квартиру, получил деньги, написал собственноручно об этом расписку. То есть была совершенно чистая, прозрачная кристальная сделка, которую оспорить было невозможно. Но Свету мы взяли и вели, потому что она стала объектом травли. И сейчас вот эта вот тема буллинг в сетях, она очень распространена, то есть ты берешь любого человека, обвиняешь его огульно, и толпа, которая заражена злостью, ненавистью, кричит, да, это он виноват, или это она убила, они довели, они утопили, еще что-то. И э, если ну, как бы раньше мы видели это в неблагополучных районах или школах, то сейчас это общая проблема для общества. И э, для меня, как для защитника, для моих коллег, э, она интересна. Мы принимаем под защиту таких жертв и помогаем им. Мы понимаем, что это новый виток развития общества. Мне кажется, что он не очень благоприятный. По крайней мере, тех, кто распространяет подобного рода сведения, мы будем наказывать. И для этого есть специально предусмотренный уголовным административным. Кодексом статьи. И э, последняя тема на сегодняшний э, день это, опять мы об этом с вами говорили, по-моему, два раза, если не ошибаюсь, ну точно не один раз, это э, конфликт между руководством Московского Союза художником и Петром э, Барановым. Здесь тоже есть какие-то новости. Пожалуйста, расскажите об этом свежайшая новость сегодняшнего дня. И в этом деле мы тоже поставили жирную точку. Причем точка получилась uh, даже не в форме точки, а в форме восклицательного знака. Uh, я напомню, что некто господин Глухов, который является председателем Союза художников, uh, очень специфический джентльмен, uh, на мой взгляд, ну, просто дурно воспитанный, хотя, наверное, он художник талантливый. Ну, как бы не будем его комментировать. Он обиделся на критику его деятельности как председателя Союза художников, а, критикуют его и есть за что, поскольку, поскольку во время его правления Союз потерял очень много объектов недвижимости, а, упустил мастерские. Они, по-моему, защищая художников, не выиграли ни одного дела, они проиграли абсолютно все. А, понятно, что у них есть какие-то другие цели, видимо, имеющие а, некое свое улучшение финансового благосостояния, но мы не будем об этом говорить, потому что мы пока его за руку не поймали. Вот. И, обидевшись на критику, господин Глухов э, подал иск о защите чести достоинства деловой репутации э, против э, участника и члена управления Московского союза художников Петра Баранова. А Петенька, он золотоуст, он э, совершенно давний наш друг, он э, сын гениального скульптора Леонида Баранова, он большой умница. И с удовольствием мы взяли Петеньку под защиту. Мы заграли дело в первой инстанции, Глухов не согласился с решением, подал апелляционную жалобу, а его требования, помимо значит, требования опровергнуть эту информацию, которую якобы недостоверно суд установил по факту, что она достоверна, он содержал требования выплаты денежной компенсации в 1 рубль. И, видимо, юристы Глухова, это очень смешно, они прочитали гражданский процессуальный кодекс, и чтобы иметь возможность отменить решение, они заявили частичный отказ от иска на сумму 1 рубль, то есть они отказались от 1 рубля. В надежде, что суд перейдет к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, пересмотрит все и примет решение, выгодное им. Конечно, этого не произошло, судьи поулыбались, отказ от рубля приняли и оставили решение суда первой инстанции в силе, поэтому мы имеем установленные факты, к сожалению, к большому, союз художников управляется неэффективно, Теряет объекты, и все, с чем был не согласен глухо, в ходе судебного разбирательства было подтверждено. Поэтому мне кажется, что ему имеет смысл направить свои усилия не на судебные процессы, потому что там он вызывает улыбку, как минимум, саркастическую, а все-таки на работу с союзом и с мастерскими художниками. Нужна защита, нужна помощь, и если этот руководитель не в состоянии ее оказать, ему нужно освободить место для следующих, тех, кто в состоянии, силен, уверенный, будет работать над э, проблемами художников, а не решать какие-то свои собственные маленькие гешафты. Хорошо. На этой ноте мы закончим сегодня. А я напоминаю, что в следующий раз мы с вами подведем не только итоги нашего конкурса, но и подведем итоги уходящего года и вы расскажете о самых резонансных делах и Просто, может быть, мы такую формальную, э, неформальную проведем беседу, уже э, просто э, такой вот предновогодним уже будет э, католическое Рождество. Я надеюсь, что у нас пройдет такая э, задушевная беседа. Большое вам спасибо, Юля, и до следующей пятницы. До свидания. До свидания, спасибо.